Всем привет, с вами Вадим. Мы продолжаем выживать в Space Engineers. Всем приятного просмотра. В прошлой серии я высадился на одном корабле. Это Freeliner, И давайте приступим к его взлому. Он у нас неизвестный сигнал какой-то пролетает. Сначала я хочу посмотреть, что здесь есть на корабле. Насколько я помню, здесь есть одна интерьерная турелька там на носу. Одна, либо две турельки э, сзади корабля. И одна турелька должна быть внутри самого корабля. Интерьерная. Ну, сейчас ломаем большой контейнер и посмотрим, что у нас там выпадет. Так, в самом контейнере у нас компонентики. Так, у нас есть патроны. Но это в интерьерной турельке. Здесь... Э, к сожалению, не видно остальные наши контейнеры. Так, панель управления. Трастеры. А ну, проверим. Э, турели. Гатлинг Турели. Здесь 4 турели. Одна уже.. Уже не достроено. еще две, доступ запрещен Ну получается сзади две турельки и внутри еще одна Ну в целом, хотя бы понимаем с чем мы воюем Давайте посмотрим, что у нас в этом контейнере и Здесь по идее должно быть три контейнера, если я не ошибаюсь Кобальт, руда Раз. Два. И может быть третий контейнер еще где-то там спрятан. Так, здесь вроде бы нету ничего. Э, замечательно. Давайте сбросим хлам. Так, да, кстати, магазин у нас есть. Только нету самого автомата, к сожалению. Так, вот еще один большой контейнер. Давайте его также взломаем. Надеюсь, там будет хоть нормальное оружие. Нет, железо. Ну, железо тоже неплохо. Теперь, насколько я знаю, здесь должен быть, должна быть турелька. Оно ну, пока что ее не видно. Ну, давайте в любом случае взломаем дверь. Так, надеюсь там ничего по мне стрелять не начнет. Так, это сирена. Так, а турелька должна быть где-то вот тут. Немножко попало. Интересно, сколько ее бить надо? Или я вообще не по ней стреляю? Так, это сто процентов. Значит я попадаю именно по самой турели. Так, здесь я по-любому именно по ней стреляю. хотя бы патронов у меня хватит все турелька горит ну в целом здесь осталось только две турели которые находятся где-то сзади корабля а патронов что нету? я как бы патронов хочу так ладно Ломаем таймеры, программируемые блоки, так, вот программируемый блок. Кстати, энергия скоро закончится, можно будет сесть подзарядиться. Так, еще один таймер. Да, в чужом кресле можно зарядиться, это очень хорошо. А ну интересно, там в капсуле можно будет Так, давайте взломаем По идее капсула должна меня мне пополнить э, кислород а Ну Да, кислород она пополнила Это очень хорошо Хотя в целом э, Насколько я знаю у меня на корабле там есть кислородный баллон, точнее баллона нету, но камера все равно заполнилась, кабина имею в виду. так что у меня все равно особых проблем с кислородом не было эх, было бы еще неплохо найти автомат так, и если здесь в кресле зайти группа блоков инвентарь Нет. Нету здесь инвентаря. Похоже, что нету. И в пистолете последние патроны остались. Так, у нас есть горшок. Что я хочу еще? Э, срежем генератор гравитации, чтобы он не кушал энергию. Мне здесь гравитация особой не нужна. И еще в чем плюс этого генератора гравитации, то что здесь есть, скажем так, золотые компоненты. Точнее компоненты, которые в себе содержат золото. Это очень хорошо. Все равно я золото особо нигде не смогу найти. Либо купить задорого, либо вот так мародерствовать. Может быть, в сборщике будет что-то интересное. Нету ничего. Так, последние патроны. Хм, малый контейнер. Давайте посмотрим, что в нем. А это, смотрите, это джекпот. Здесь у нас есть винтовочка здесь у нас есть кислород давайте сделаем вот так Вин... давайте даже не все патроны заберем 10 штук пока думаю хватит теперь патроны нужно точнее оружие нужно выставить личное оружие пистолет мне в целом уже ни к чему так там вроде бы турели никаких нету одни двери взломали так это я получается выйду наружу мне как бы наружу не нужно пока что вот ломаем двери в кабину в принципе, по захвату этот корабль один из самых простых. Он довольно легко захватывается, здесь довольно мало турелей, и все они расставлены таким образом, что их можно спокойно обойти. Плюс ко всему, он довольно большой, у него есть там контейнеры. Так, нужно получается подпилить задние ускорители. Либо можно его вот так развернуть и полететь в сторону нашего дома. Вот, пускай он притормаживает. А мы будем себе спокойно его разбирать. Угу. Вот так. Теперь нужно выйти наружу и там поломать так наружу это у нас здесь там нужно поломать еще две турельки ломать у нас есть у нас есть оружие с автомата довольно быстро мы их разберем вот так в целом мы не идем тем курсом что сможет повредить корабль так, давайте посмотрим, что у нас там с турелями. Вот получается одна турелька. Ай, как неудобно. Надеюсь, она еще и в мою сторону не повернется. Думаю, что нет. Какую-то тень пролетели. туда бы еще прицел и получилась бы полноценная снайперская винтовка стреляет одиночными да, дача еще довольно таки неплохо идет так, мы можем ее и подпилить а, смотрите я почти поломал и получается еще должна быть одна турелька, там где-то внизу Давайте аккуратненько выглянем посмотрим он я ее вижу Ну, в целом она в мою сторону не повернется У нее угол ограничен к сожалению в наших турелях это тоже присутствует так все у нас все турели поломаны Ну, не у нас а вражеские турели Давайте кстати попробуем взломать ускорители. А ну если его проварим, он все равно будет работать. Интересно, а доступ я к нему получить смогу или нет? О, смотрите, у нас тут есть реакторы. Это очень хорошо. Сбросим весь хлам. Либо же Давайте попробуем проварить Я хочу Забрать Оттуда патроны Так, одна большая стальная труба И где мне ее достать? Здесь А здесь нету Ладно, разберу ее уже, когда прилетим на базу. В целом, теперь осталось только ждать. Интересно, смогу ли я еще как-нибудь управлять этим кораблем. А если, давайте зайдем в кабину, управлять ускорителями. Гироскопическое управление. Главный кокпит. Давайте поставим. Оно. Все равно не особо управляется. Так, а если попробовать... Хм. Оно... Ионные ускорители хм. К ним мы добраться не сможем Это плохо Все равно один из ионных ускорителей У меня должен быть сломан. Форвард, вперед Смотрите, к ним я доступ Не могу получить Ни к одному Ну тогда получается получается Пока мы будем лететь, я думаю, что сделать? Я хочу срезать все ускорители, которые тянут нас вперед. Ну, повредить. И один ускоритель полностью переварить. Оставить, чтобы получить к нему доступ. Потому что, скорее всего, со скрипта где-то доступ к, этому, к этим ускорителям э, перехвачивается. Кстати, еще плюс этого корабля в том, что здесь есть ионные ускорители. Это очень хорошо. Так, все ломаем, что сможем. Так, а сюда? Так, еще один. А, даже два. так последний ускоритель и сейчас по-быстрому нужно переварить о мы затормаживаем кстати э, давайте сейчас сразу полетим отключим гаситель инерции пускай корабль себе дальше летит а мы кстати уже и не можем ничем лететь кстати, давайте полетим куда-то в эту сторону. Сейчас хочу все же доварить ускоритель. Давайте поставим его... Ну, пускай где-то тут. Где здесь у нас ионные ускорители? Давайте вот такой поставим. Большой, маленький. Вот сюда и вот самые ближние трастеры давайте вот сюда и проварим так большие трубы как нужно сбросить хлам так гироскопы реакторы вот э, не знаю хватит будет ли в реакторах уран был бы уран было бы совсем замечательно Один ускоритель срезали и провариваем. Вот этот ускоритель уже должен будет работать хорошо. Он уже никак не перехвачивается нигде, не перехватывается вот. Так. Давайте теперь попробуем разогнаться побольше и летим примерно в эту сторону довольно долго будет набираться скорость и в целом вот наш корабль надеюсь он турельку не угробит вот я уже практически добрался до базы садить этот корабль не будет совсем никаких проблем потому что здесь есть все ускорители все работает энергии хватает это прошлый корабль у нас был, скажем так, с парусом а этот корабль посадить будет совсем не проблема получается сейчас немножко притормозили дадим небольшой импульс направимся к базе вот так и потом потихоньку приземлимся Вот гравитация мне даже поможет немножко побыстрее приземлиться самое главное успеть притормозить, чтобы не разбиться в поверхность планеты точнее даже луны вот так будет немножко побыстрее у нас 600 метров ну в целом думаю можно уже полностью гасить нашу скорость он наша база, кстати, смотрите как здесь метеориты все побили думаю, что это метеоритов рук дело теперь нам осталось только поближе припарковаться к базе да, с таким большим кораблем это не особо-то и легко. Так, теперь нужно его как-то поставить, чтобы он мне не мешал. Думаю, можно где-то здесь. И давайте будем потихоньку садиться. Сколько у нас там осталось? Да, еще довольно высоко. 90 метров Знаете, какую я, по-моему, ошибку допустил? Я оставил водородный баллон Полный водородом И он был один Без каких-либо блоков Блоков энергии, все, можно тушить это все дело. А ну все, пускай так и стоит. И похоже, что зачистка мусора этот баллон удалила. Если это так, то это прискорбно. А ну. Скорее всего, да. Эх, баллон с водородом исчез. Да и не только. Второй тоже. И желтый был, и серый был. И они оба исчезли. Ну да ладно, не особо велика потеря. Тем более, если нужны будут деньги, я с легкостью их смогу восстановить. Продавая детали в этим магазинам. Так, теперь. Что нужно теперь я буду потихоньку разбирать этот корабль С самое начало я наверное разберу вот эти малые реакторы потом нужно выкачать все ресурсы с этих баллонов с этих контейнеров Давайте пока попробуем срезать коннектор чтобы получить доступ через коннектор я не хочу вручную все таскать. есть реактор по идее реактор не помешало бы срезать хотя бы как минимум взломать скорее всего так и поступим и через него мы получим доступ к большому контейнеру так он считается нашим ну, я на это по крайней мере надеюсь давайте проверим тут Малый реактор А И он, скорее всего, пустой Да Ну, доступ к нему мы уже имеем Так, надеюсь, что По кораблю метеориты не прилетят Если прилетят, это будет очень Неприятно Так угу. Вот здесь коллектор И коннектор провариваем это все обратно теперь у нас есть платина у нас есть серебро у нас есть немножко золота можно попробовать себе последние инструменты сделать так что у нас там по метеоритам он не вдалеке прошли очень хорошо так что теперь вот у нас есть билдер с помощью билдера мы, наверное, и начнем все разбирать. А начну я, пожалуй, с хвоста. Или даже... Даже не так. С помощью билдера я сейчас попробую перекачать все ресурсы. Давайте попробуем это сделать. Ну... давай так приконектились теперь кислородный бак так контейнер этого корабля что у нас тут есть кобальт Кобальт влез весь, железо тоже. А ну, что у нас тут еще сможет влезть? Ну, в целом в контейнерах особо много ничего и не было. Можно это все перекачать без проблем. Только придется это немножко сделать вручную. Ну, либо же можно было поставить как его. Эх. Блок, который бы помог нам все перекачать. Быстро хотел сказать и забыл, как оно называется. Так, сварщик. Так, еще немножко инструментов есть, но я их забрать сейчас не смогу. Гатлинг турет. Ну, все более-менее забрали. Так, сейчас в любом случае нужно будет включить перерабатывающий завод, чтобы нам очистил кобальт и железо для того я в целом их и брал, и скорее всего потом в будущем, если мне хватит э, золота можно будет поставить э, модули выработки на очистительный завод э, чтобы оно все работало поэффективней так получается кобальт и железо у нас уже промышленным очистителем забрались давайте сначала пускай железо у нас очистится и у нас довольно мало урана у нас его практически даже и нету это очень плохо ну так это большой контейнер нужно в него опять таки все сбросить так я теперь вот этот корабль не хочу разбирать вручную либо этим билдером я думаю что можно было бы ну скажем где-то с этой стороны построить площадку там на поршнях и э, на поршнях поставить резаки чтобы они его разбирали скажем оптом э, в целом этим я уже буду заниматься в следующей серии а здесь все-таки нужно мне доделать свою базу так промышленный сборщик давайте это все сюда сбросим вот есть у меня внутренние пластины кстати нужно доделать это все дело с этой стороны у нас был вот этот блок здесь до потолка вот так все поворачиваем ну и в целом здесь уже работы особой не осталось только нужно это все проварить сейчас ресурсов у меня должно хватить на это дело сто процентов